здравствуйте мои дорогие сегодня на канале долгожданная практика я бы ее назвал мистическое путешествие Вы уже кто дышал у меня на канале уже наверное знаете заметили что через дыхание мы можем настраиваться на любые состояния мы можем проникать куда-то мы можем погружаться в какие-то эмоциональные состояния и также это похоже на некое путешествие, как только ты включаешь звук, как только ты включаешь э, процесс дыхания, начинает меняться ощущение в теле, температура тела, сердцебиение, начинает меняться химия, начинает меняться сознание. И это некое путешествие, это путешествие, которое мы начинаем проходить через дыхание. И я бы сегодняшнюю практику назвал мистическое путешествие я предлагаю ничего не ожидать просто сейчас мы перейдем к практике ритм дыхания будет 45 вот так мы так подышим всего лишь 10 минут и потом в конце будет медитация окно в которой вы Просто растворитесь, задайте какое-нибудь место на Земле, либо в космосе, либо в какой-то новой галактике, куда бы вы хотели совершить путешествие, не вставая со стула или там, с коврика. Просто задаем на эту практику параметр, что мы отправляемся в некое мистическое путешествие. И поставьте намерение взять какой-то трофей чтобы, вернувшись из этого путешествия, когда вы откроете глаза, вы получите какой-то инсайт. Ну, я бы назвал этот трофей, да, за который мы сейчас пойдем. Поэтому не надо ничего ожидать. Мы не знаем никакого конкретного там, инсайта. Не нужно ни на что рассчитывать. Просто, как в сказке, иди туда, не зная куда, принеси то, не зная что. На мой взгляд, это идеальная установка, потому что мы не всегда можем знать, что нам действительно нужно. И наше подсознание в автоматическом режиме выдаст нам определенные варианты и какой-то нужный инсайт. Пускай это будет отработка эмоций какой-то, пускай это будет отпускание какой-то обидки, пускай это будет какое-то нестандартное решение вашей ситуации. Вообще просто отпустите какую-то конкретику и совершите это мистическое путешествие. А те, кто дышал мои практики, я для вас делаю эти видео так, чтобы вы могли получить в открытом доступе, пройти занятия, пускай это демо-версия, все практики на ютубе это демо-версии, потому что с проводником вы пройдете гораздо дальше. Если вы хотите больше, рекомендую приобрести мой базовый курс по энергодыханию. Сейчас уже вышел базовый курс 2.0, и это более расширенная версия базы. Поэтому, если вы хотите больше, идите с проводником, проходите прям целым курсом, именно блоком, который я запаковал и создал специально для вас. Но можно и дышать вот эти практики, проходить вместе со мной по YouTube. Это прекрасная возможность, и, конечно же, Многим людям это не нравится, потому что я в открытый доступ выдаю такие сильные практики, даже такие ознакомительные, но они достаточно сильные. Но я все равно буду это продолжать, все для вас. И сегодня мы подышим и пойдем в мистическое путешествие. Сейчас пойдет видео, сядьте удобно, настройте звук и начинаем. Садись в удобное положение, расслабься. Сейчас мы отправимся в мистическое путешествие. Подумай о том, какое состояние тела и сознания ты хотел достичь в практике. Задай своему подсознанию программу «иди туда, где максимально комфортно мне и принеси то, что мне действительно нужно в жизни». Почувствуй направление пути, и когда мы начнем энергодыхание, ты почувствуешь движение к правильному состоянию. Возможно, на пути будут блоки, проходи их осознанно, проживай эмоции и пропускай образы. Это все пройдет, и ты достигаешь нужного состояния, как только закончится активная фаза энергодыхания. Дышать нужно носом и ртом в ритме записи, это будет длиться 10 минут, затем я скажу «стоп» и переходи на фазу медленного дыхания носом, через несколько минут ты ощутишь что самое состояние, полета невесомости, блаженство и радость, это будет целительный трофей который ты принесешь из мистического путешествия. А сейчас мы начинаем дышать: вдох носом, выдох ртом, строго соблюдая ритм дыхания. записи и проживаем эмоции. Идем дальше и пропускаем образы, если они есть. Если есть цвета, просто наблюдаем. Вдох носом, выдох ртом. Строго соблюдаем ритм дыхания. Стоп. дышим носом медленно и глубоко делай глубокий вдох и выдох продолжай дышать очень медленно и глубоко Сейчас мы медленно приходим в себя, подвигаем пальцами рук, пальцами ног, можно плавно потянуться, плавно потягиваемся, включаемся, приходим в себя. И возвращаемся в нормальное состояние. Практика закончена. практика закончена. Ну что, друзья, как вам практика? Напишите, пожалуйста, в комментариях под этим видео те, кто прошли практику. Что было в активной фазе, в какое путешествие вы сегодня отправлялись. И если не секрет, напишите, какие инсайты, либо какие проработки были у вас в этом путешествии. Какие трофеи вы получили в этой практике. Очень интересно, потому что на основе ваших комментариев, на основе ваших пожеланий я создаю новые видео. Обязательно ставьте лайк колокольчик и подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. У меня все, до скорых встреч, пока!